При помощи либо кошелька TrustWallet, либо просто введя свой логин, свой адрес, адрес своего кошелька в логин э, поля. Регистрируйтесь в CryptoHands и привлекайте новых рефералов. Всем удачи, всем пока.